Я построю для него великолепнейший дворец. Хорошо. И ты номер набис будешь его зодчим. Хорошо. Э -э, я буду зодчим, то есть как это, как это? Я все строить буду! 17, 18, 19, 20, 21. Я, они со связями работают в правительстве. крупный шишки. И крупные воришки. Граждане! Товарищи! К нам что, вернулась эра фараонов? Опять гнуть спины под ударами кнута? К тому же у него полно талантов. Такой гениальный? Богатый. У него золотые таланты. Талант – это египетская монета. А вот у нас самые талантливые всегда самые бедные. Ради кого? Нет. Ради Цезаря. Пусть собирается в Рим и там строит дворец. Каждый за себя и гиппопотамы будут сыты. И раз. П фират! П фират! Вас эксплуатируют, сосут вашу кровь, тянут жилы. <cut Rocket> э... Дальше терпеть нельзя. Вот так. Эй! Перерыв кончился! За работу! Все за... Что я такого сделал? Во-первых, мы работаем 18 часов в день. Это 36 часов за два дня. Мы требуем сокращения до 35. До 35? Да вы что, чечевицы объелись? Это не все. Я перебила, извини. Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это затевают, все вот это, это я этим людям это адресую, доиграйтесь.